Одноклубники, всех приветствуем. Скоро на отгрузку у нас пойдут несколько мотобуксировщиков шириной гусеницы 600 мм и 500. Буксировщик, который представлен на гусенице 500 мм, имеет гусеницу шипованную. Владелец будет передвигаться по Финскому заливу, будет ловить корешку и где на льду нет снега, то есть в основном это голый лед. Про этот буксировщик мы расскажем в следующем обзоре. Здесь представлены две шестисотки. Оба букса имеют реверс-редуктор с дистанционным переключателем на руле. То есть не надо выходить из саней. При покупке реверс-редуктора рычаг переключения входит в стоимость реверс-редуктора. За него отдельно доплачивать не надо. Буксы здесь представлены с моторами 15 лошадиных сил и 20. Данный букс представлен очень в богатой комплектации. Здесь и 20-сильный двигатель Zomption стоит, и электрозапуск, и ручки с подогревом, и подогрев курка в газа, и тяговая звездочка на 32 зуба.